Есть такая цитата из песни. Наживо, легкая я сбиваю с пути. Кто знает, откуда эта цитата? А кто вообще группу Эпидемия слушает? А рукопись альбом туда... Ага, все, понятно. Давно было, давно, было. Давно, давно, было. Давно, давно было, ну было хотя бы, да? Было. было, было. было. было да Значит, там от, от лица драконов появится песня, что они любят алмазы и золото. Все остальное все равно. Но проблема, что наживо легко легкое с первоначального пути. Эта проблема у нас всех касается, не только драконов из эльфийской рукописи. Значит, нужно признать, что халява останавливает развитие. Это страшное признание внутри, вот очень тяжело. Вот нам удалось найти очень классного клиента, который платит нам выше рынка. И это халява. Нам кажется, какие мы молодцы, мы нашли клиента, который платит выше рынка, но это халява.